В начале этого летсплея я обустроил новое место для базы на пустынном острове, в котором, в принципе, я развился достаточно ну, для начальных этапов неплохо, но мне нужна новая большая база, на которой я буду все это строить, все это делать, все эти механизмы и так далее. Поэтому, в принципе, пора вам ее показать. Всем привет, с вами Лев, и это новая серия технохардкора спустя много месяцев. Погнали! Ну что ж, в принципе, вы видите данную базу, как она выглядит, а именно пока что это дом. Да, в принципе, вот так вот он выглядит, да, то есть здесь есть стол зачарования Здесь есть вот такой вот белый пол, который я выбирал достаточно долго. Он теперь из мрамора сделан. И в принципе есть удучки которые наполнены достаточно новыми вещами, да, то есть землей всякой, которую у меня почти не было, кирпичами и всякими другими такими вещами. Я сюда еще особо не переезжал, то есть, это можно сказать, что это почти все новые вещи. Если что, у меня было два стрима, да, на которых я, в принципе, это все и строил, и так далее. И как бы нашел это место вообще, где это все строить. Да, как вы видите, это равнина, на которой, в принципе, можно Достаточно много чего построить, здесь в принципе более-менее ровная местность, да, здесь я ее немножечко подровнял и в принципе достаточно все неплохо выглядит. Около домика у меня расположился огород, который вы, в принципе, сейчас и видите, да, это, в принципе, достаточно прикольно, потому что теперь у меня уже будет еда, да, которая здесь будет выращиваться, здесь у меня теперь тростник растет, и, в принципе, все достаточно неплохо, не знаю, что тут еще показать, тут, в принципе, и так все понятно, я сейчас, в принципе, покажу некоторые вещи, а именно верстак, он сделан из обычного верстака и... Двух камней, если кому-то интересно. Это верстак, который оставляет свои крафты. Э, есть еще куты, всякие другие вещички, которые я в принципе сейчас вам покажу. Ну что ж, в принципе некоторые вещи, которые тоже достаточно интересно вам рассказать. А именно о двух моих способностях. Первая способность это то, что я могу лазить по стенам. Теперь, да, в принципе, вы это сейчас увидите вот таким вот образом. То есть я теперь как на лестнице вот так вот беру и лазю. Это очень офигенно, это очень круто. То есть по любому блоку могу вот так вот взять подняться с помощью этой руки. А вторая способность это ходьба по воде. Это вообще офигенно, то есть это как в креативе все выглядит. Да, то есть я спокойно вот так вот хожу и все благодаря ботиночкам на Ходьба по воде. С этим зачарованием я смогу в принципе, спускаться, если я хочу, да, по воде. Могу подниматься спокойно, да. И это очень-очень, конечно же, круто. Сегодня я хочу вам показать некоторые данжи, которые я находил еще, до да, даже до стримов, да. Всякие данжики прикольные места, в которых я еще не был. Пока не забыл, я здесь поставил мод на новые данжи. То есть данжики, вот эти всякие руины, которые здесь в мире полно просто. Я, можно сказать, обновил мод. То есть я убрал старый мод на всякие вот эти руины. И добавил такой же, в принципе, мод на руины Только он теперь немножечко лучше Там будет намного больше таких вот всяких интересных построечек маленьких, в принципе Поэтому, как бы, скучно теперь точно не будет И даже те постройки, которые мы раньше видели Теперь будут достаточно новые нам попадаться, да Например, теперь у нас есть вот такой вот замок Я его специально не лутал Чтобы просто посмотреть на видео, что это вообще такое Скорее всего, там будут зомби Потому что, вроде как, если я не ошибаюсь Я этот замок еще когда-то очень давно лутал когда я делал эту сборку Окей, погнали погнали забыл про самое главное рассказать а именно про то что у меня есть бензопила два пистолета точнее это даже ну это даже не пистолет это вот такое вот оружие да э, пп томпсона э, и в принципе у меня все есть у меня есть патроны да вот, вот они в принципе они да обоимы э, магазин для пп есть в принципе вот так вот он крафтится то есть вот эти пустые они в принципе очень легко крафтятся. это тоже видите все легко крафтится показываю вот как вот эти пустые для ну обоимы для пистолета крафтится и показываю как крафтятся вот эти патроны да они крафтятся из свинцовой слитка вообще любого и кусочков меди любых ну и полохов. и еще зачарование инструментов эффективность 2 Эффективность 3 и киркана Эффективность 3, прочность 3 и Автоплавку, то есть я могу плавить Вообще все что хочу, то есть я например Железную руду сломал, получил железный слиток В принципе все, у меня видите У меня 12 этих самых еще перезарядок Я могу сделать, здесь 7, поэтому Оружка у меня есть, это вообще офигенно, да Окей, в принципе мы Я думаю их достаточно легко убьем Нифига себе, так, а тут спавнеры Кстати, этих монстров я еще Здесь не видел, кстати, Так, так, так, так Тихо так, вот это явно будет интересно. Ой, ёпта! Тихо, я тебя не вижу. Ой, ёпта! Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, ломаю, ломаю. Э, -э, -э тихо, Д -д -д -д чтоб тебя. Это что такое? А это глазастая опять вай какая-то. Иди отсюда. Да чтоб тебя. Иди отсюда. Иди отсюда. Нифига на жесткая. 50 хп. Так, какой-то хлам мне тут выпадает Я не знаю, что это за вещи, короче, ну ладно Это, в принципе, не так важно, я иду дальше Так, уже какой-то эффект А, здесь, кстати, сундуки еще будут, я так понимаю Да, есть какие-то сундуки, скорее всего, чем выше этаж, тем интересней Так, это рыбки, до свидания До свидания, никого здесь нету Я максимально осторожно, потому что, ну, помирать не хочется Да, так, отлично Короче, это так офигенно, когда у тебя есть оружие, это вообще То есть это в 10 раз легче, да Короче, в принципе, я думаю, мы сейчас быстро с ними справимся Потому что все-таки это не главная цель сегодня Так, оно не ломается, да? Так, у меня уже даже бензопила заезжается. Так, окей, иди сюда До свидания, ломаю Все, есть Есть, идем дальше, здесь свет ставим Здесь, все, верхушка Так, это что за блок? Вот это мне уже особо не нравится Так, цветы, если что, они дают эффект Я не знаю, что это за блок Я его могу добыть, окей а, он добывается, кстати, ну что-то очень медленно, ну давайте попробуем. Написано, что можно. Да, я его получаю, я не знаю, что это такое, но я, наверное, его у себя оставлю. И, кстати, есть же вторая башня, ну-ка, подождите. Есть, ага, есть вторая башня, но она пустая. Короче, в принципе, ну нормально, достаточно легко, кстати, мы справились, на удивление, да. Да. Э, ну, как бы, было немножечко, я не скажу, что сложно, в принципе, достаточно легко, э, но странно, что здесь никого не было. Окей, э, давайте сейчас тогда сходим в другие данжи, которые я, в принципе, подготовил, так сказать. Блин, конечно, у меня дофига хлама какого-то появилась. Если что, переездом, скорее всего, я на стриме займусь, поэтому пока что я этим... Ну насчет этого думать не хочу, да. Взял бы я бы побольше факелов, потому что у меня их вообще что-то мало. Короче, я хочу показать вам некоторые приколюхи, а именно которые у меня теперь есть, да. А именно, в принципе, две, да, но про это я, в принципе, уже рассказывал, вы, в принципе, это знаете, да, а именно то, что у меня есть многоразовый Эндержемчук И есть вторая палка, да, которая у меня, в принципе, вот так вот делает прикольно, то есть, вот это челюсти заклинателя. Да, поэтому, в принципе, ну, тоже какой-то урон наносит, я думаю, что это будет прикольно. Так, так, первое место, которое я хотел показать, это, видимо, железная дорога, ну, тут ее правда, особо немного, но, как бы, ладно. В любом случае, это достаточно интересно, да. До свидания. Так, что сверху? А сверху у нас, ну, железо тоже, в принципе, неплохо. Хотя у меня этого железа достаточно много, ну, как бы, все равно, равно, в принципе, как новая местность, такая, как новое место, странное дерево какое-то. Это, как бы, прикольно, да. И, кстати, есть вот такие вот чувачки, которые деревья садят. Это вообще прикольно. То есть, если я буду везде рубить деревья, то, как бы, ну, они будут восстанавливать. Ну, видимо, с этим местом уже все. да, давайте посмотрим другие места, интересная руина называется, окей, нихрена себе, так, вот это уже действительно интересно, то есть это целое, целое здание конкретно, да, целое здание посреди леса, даже не леса, ну, как бы равнины какой-то, это очень странно, да, но здесь вроде как монстров нету, потому что я сюда немножечко заходил, так, ой, надо это отключить, вот эту руку, да, она иногда мешается. Кровати. Ну, то есть здесь как будто бы кто-то просто жил когда-то. И это как бы действительно прикольно. Это можно использовать как второе какое-то место, как вторую базу. Просто немножечко э, изменить ее и как бы тоже можно использовать. Но я думаю, что мне пока что одного места хватит. Хотя у меня и так два места уже, можно сказать более, да. Поэтому ладно. Так, что это за место? А, это просто обрушилось. А сверху, в принципе сверху ну как бы особо ничего тоже нету ну короче как вы видите здесь по-моему ничего нету ну как бы я проверяю да тут ничего видимо нету хотя подождите здесь есть еще нижний какой-то этаж вау так здесь что-то есть секундочку здесь что-то есть э -э так до свидания так все есть печки В печках ничего не ну это как бы прикольно здесь действительно можно что-то сделать да что-то можно сделать так что я делаю вот можно, короче, что-то в будущем здесь делать, только надо эту воду убрать, потому что она меня бесит. Она меня бесит, она мешает здесь вообще сильно, да. Так, а я не понял, что эти защитники опять здесь делают? Так, что-то их здесь много в этом летсплее. Эти защитники, если что, появляются, когда здесь жители. А, ну вот они, они прекрасно вообще. Вот они, они, блин, они просто... Знаете, сколько они на мою базу приходили? Не знаю, каждый день, бесконечно. И приходило там, не знаю, штук 15-20. Поэтому, как бы, да. Ну ладно, в принципе, все. Давайте сходим еще куда-нибудь. Хотя подождите, давайте сюда залезу. Здесь как бы тоже прикольно. А, ну мы здесь были. Здесь просто другая какая-то другая какая-то. Да, все, я понял, это... где я нахожусь. Следующее место, которое я хотел вам показать, это вот этот данжик Таумкрафтерский. В принципе, давайте посмотрим, что здесь у нас будет, да. Но здесь, скорее всего, какие-то вещи из Таумкрафта, как ни странно, да. Но вот такой вот, в принципе, данжик, да. Выглядит как гроб... гробница какая-то, да. Э -э, не пустына, а джунгливая. Так, ой-ой-ой. Кстати, зомби-боссы очень опасные. Знаете почему? Потому что я на Слиме лишился двух орудий, э -э, два оружия, а именно пистолета и еще там э -э, МАК-10, если не ошибаюсь, оружие было, да и я, короче, его лишился, потому что э, Зомби, как бы Какой-то эффект накладывали за которого то, что я держал Какой предмет я держал, он просто Тратил максимально быстрой прочности То есть я буквально три выстрела делал И как бы все, я его лишался Поэтому я сейчас боюсь. Вы сейчас прикалываетесь? Вы только что на своих глазах это увидели. Хотя я максимально медленно стрелял, и я даже не, не видел, что у меня оно тратится. Как это вообще понимать, я не понимаю. Как это вообще понимать? Чё за подстава-то? А, оно тратится, все, я видел. Оно тратится. Все, я понял. Сейчас я видел. На четвертый раз уже не это самое. Короче, это жесть какая-то. Вот, я лишился пьеваться оружия. Это вообще хренеть Хоть пистолет это не, не лишайте, у меня же патронов немного. Да. Точнее, у меня патронов не, не под все оружие же есть. Под винтовку, кстати, я его пока сделать не могу оружие. Поэтому пока что все достаточно сложно. Так, зомби. Давай. Так, у меня есть вот эта штука. Я боюсь, блин, по ним стрелять. Так, нормально пока. Блин, спьем на. С этими боссами, блин, может быть мод нахрен удалить, но что вообще? Капец. Ой-ой-ой! Тихо-тихо! Опять этот монстр! Меня больше всего здесь пугает. С этим огнем, блин, еще. Так, ага, все он пропал. Получаю эндерпел. Да. Что это такое? Магическая тезар, Я не знаю, что это такое. -э, Какая-то вьевка вообще. Эндержемчук -э, у меня их дофига вообще. Медный слиток, кстати, это достаточно крутое дело. Э -э, зон для труп. Я не знаю, что вообще оно здесь делает. Даже музыка здесь, нифига себе, новогодняя. Я вот вижу, да. Капец. А, у меня же есть мод на Новый год, кстати, остался еще тут. Которую я так и не использовал Так, ну в принципе здесь больше брать нечего Так, это что такое? Обычное урна Я думаю, что здесь что-то обязательно будет Поэтому мы сейчас как-нибудь давайте вот так вот сделаем Мне нужны предметы сюда э, Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда И посмотрим Ага, что-то выпало э, сушение мне точно не надо, спасибо э, Что это такое? А, это просто баги Так, давайте И самоходки. Я не знаю, зачем мне это так мало И зачем мне это вообще надо Поэтому я пока это просто выкину. Ну, особо здесь, конечно, не, не получилось найти каких-то крутых вещей. Блин, ну я лишился оружия просто ради этого данжа. Ну, надеюсь, что мне хоть пистолет это хватит. Хотя мы можем прямо сейчас сходить на мою новую базу. Да. Так, я немножечко перебутал базы. Надо на старую базу телепортироваться, да. Вот она, она, старая база, да. Вот у меня башка зомби здесь. Ну, короче, вот так вот она выглядит, да. В принципе, она ничего никак не изменилась, да. Я хочу посмотреть, какое у меня оружие здесь есть. У меня есть АКМ, АКМ, а у меня нету этого оружия, да, которого мне нужно, блин, так, пистолетные патроны, ну-ка, подожди, подожди, не понял, а, блин, не подходит, что ли, нифига себе, так, а это что, какие у меня патроны, а, боймы для пистолета, может быть я найду, потому что, блин, будет очень обидно, если у меня... Особо не будет. С одной пушкой, как бы, если она пропадет, то это вообще капец будет. Можно взять, кстати, огнемет, но это тоже блин опасно. Потому что могут э, монстры появиться. И, если что, это будет запасное, да. И, как видите, у меня нету больше такого, как бы, того, что мне нужно, да. У меня есть, кстати, базука. Я могу ей воспользоваться. У меня есть один выскил. Я могу просто взять и просто всех там э, просто бомбануть, да. Ну, короче, ладно. Водоискатель. Ищетвуй, да, и по прямой линии от вас. Вот это сейчас было максимально неожиданно. Я такой палки даже не помню. Офигеть. Да, по-моему, я ее, наверное, даже не заметил. Ну ладно. В принципе, у меня особо оружия нету. Ну, как бы есть пистолет. Главное его, как бы не просрать, да. Так, ну вот, в принципе, данж. Я не знаю, его я, скорее всего, не показывал, раз он у меня остался, да. Или это просто метка, которую я еще. Которую я просто я просто оставил вещи. Да, скорее всего, это я вам показывал. Телепортирует на точку спавна мира. Ну, кстати, удобно. Ой. Ой. А что я здесь заспавнился? Ну, короче, ладно. В принципе, все понятно. Давайте теперь в самое хаткорное место. А именно в деревню Дикарей. Вот она, кстати, дикаи еще есть. Короче, самое жесткое место. Все, я валю, валю, валю. Тихо. Вот оно оно. Вот оно. Ну что ж, я нахожусь в самом опасном месте, а именно в месте поселения Дикаей, да. Ну, практически, да. Фух. Блин, на самом деле, стрёмно, потому что сейчас я нападу, ну, прям на целую орду, скорее всего, да. Ну окей, в принципе, что бояться, у меня есть пистолет, у меня есть бензопила, у меня есть даже вот эта фигня, да. У меня 600 еще прочности. Вот они они, вот они. Насколько я знаю, кстати, можно отобрать маску у них и, как бы... Меня примут за своего поселенца Можно попробовать, да Даже хилка здесь есть Если что, я просто телепортируюсь домой И как бы все будет хорошо, да Так, а мне нужно кем-то предводиться Я, короче, шлем... Нет, я пока не буду ничего снимать Короче, мне надо убить осторожно одного Это будет максимально простой план Хотя, можно пойти в наступление Я не знаю, короче, как это лучше сделать, да Так, ладно Ой-ой-ой, все, все, началось Вот оно, вот оно это вот то, что меня убить может Баракару, вождь, солнце у меня лагает Капец, чтоб тебя Тихо, тихо, тихо, тихо Так, а я же по воде хожу, я забыл Кстати, это очень удобно, прятаться от него Так, иди отсюда, иди отсюда Помирай, давай Где маска твоя, где, где, где Нету, нету у него маски или есть О, есть! есть, есть, есть, есть Есть маска, отлично Отлично, текаем отсюда подальше, немножечко Подальше, все, отлично Есть маска Маска блаженства. Все. Не знаю, что получится, Ну, короче, мы сейчас его легко убьем, получается. Наверное. Я не знаю, сколько у него жизней. Так, вот, барака. Уж солнце. Хорошо. Вот он он. Они меня трогать, по идее, не должны. Видите, они меня не трогают. Что? Вот они они. Че, болтайте друг друге? Нормально? Нет. А, вот, смотрите, костер какой-то прикольно. Так, ну я боюсь. Ой-ой-ой. Я боюсь здесь что-то опасно делать Что-то особо тут опасное делать Что, за это убьют? Нет? просто и по попробовать Ладно Чего? Чего? Ой! А! Нихера себе! А! Тихо! Тихо! тут, Тихо. Тихо! Тихо! До свидания! До свидания, пацаны! Вы меня не одолеете! Даже не надейся. До свидания! меня валят тут потихоньку! Нормально, он, он слабый! Так, ой-ой-ой-ой-ой! На факел прям жестко, капец! Сейчас спокойно мы поедим, меня никто не убьет, наверное! Хотя, может быть, убьет, не знаю! Так, ай-яй-яй! Капец! Капец! Да я же свой, пацаны! Нифига он херачит жестко! Так, я отсюда просто убегаю! Я убегаю! Тихо! Что я что то не понял, почему я помню. Это очень странно. Здравствуйте, зомби. Давно я вас здесь не видел, конечно. Так, ну ладно. Мне, в принципе, бояться нечего. Эти, тихо, тихо. Да я же мирный. Я же мирный. Так, шапку, шапку, шапку, шапку. Что ж, короче, мы начинаем, как бы, операцию. Так, это босс, что ли? Самое опасное. О! Так я могу купить у него что-то. Короче, давайте его убьем. Надо как-то придумать какой-нибудь план. Хотя, какой план выдумать? Я не знаю, короче. Давай! Давай! Все есть! Есть! Ничего себе! А, ёпта. Нет, нет, нет, нет, нет! Тихо, тихо, он слишком жесткий! Он придугадывает, куда я иду! Давай, давай, давай, давай! Тихо, нет, нет, нет, нет, нет! Я, я в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, я иду в сторону, пацаны. Не-не-не, я в сторону, я в сторону. Я сейчас сдохну. Капец. Да, это это нечестно. Меня что-то убивает постоянно. Не знаю, это какой-то супер эффект, я не знаю. Какой-то хаткованный. Эй эй, эй эй Нет! Я свой же! Э, По-моему, минус я. Я свой, пацаны, я свой! Я же свой! Я свой! Я свой! Я свой же, пацаны, я свой! У меня же, оружие, у меня же маска. У меня же маска, пацаны, я же свой. Зачем за мной бегать и костями бить? Не хочу! А не хочу, нет. Смотрите, даже земля худеела. Так, ой, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, нет, не хочу, не хочу. Так, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, помните, помнит. Фух. Тихо. Что то это тоже какой-то опасный зомби, блин. Так, батс, батс, все, бы то ем. Опасный же зомби. Тихо, тихо. Все есть. Еще один. Тут проблема то, что он все время восстанавливается. То есть у тебя только одна попытка. Одна-одна попытка. Так, я не знаю, как его убить, конечно. Это вообще откухный босс оказался. У меня, короче, есть э, огнемет. Ну-ка. Так, вот это опасно. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Это сейчас нападут эти монстры. Но можно попробовать, то есть это тоже какой-то урон может нанести ему Так, ну короче, мне его надо максимально просто уничтожить Просто максимально как я могу и не могу, да И короче, если что, я буду вот так вот брать, поятаться, да Это тоже достаточно неплохой план Хотя, может быть и плохой, я, я еще не знаю Так, если что, у меня есть возвращалка домой Это не я О, Так работает! Это не работает! Это не работает! Да... Иди отсюда! Тихо, это не работает, я думал, это работает. Я же его просто огнем ударил. Это же не я вообще был, это пушка. Это не я. Так, все, я отошел. Я отошел. Так, может быть он меня забыл, и сейчас подойдут, короче, и все будет нормально. Блин, может быть, базукой пальнуть. Ай, ай, ай, ай, ой, ай, Убираю, убиваю, убиваю. Это не дураки. Это они... Не... Да, блин, ай. Так все, все, тихо, нет, нет, нет, нет, нет Пацаны я же свой, вы что на меня нападаете так, Мне нужно короче Потихоньку, осторожно, это не я Видимо он поверил в это Так, все Давай! Давай! Вниз! Вниз, да вниз! Ай-яй-яй! Вниз! Вниз, вниз! Да. Я застоял. Я застоял. Я застоял. Я застоял. Так, я застрял! Я застрял! Я застрял! Я застрял! Так, все, я, я, я нормально все. Так. Быстро, быстро, быстро, все. Фух. Не, не понял. А, я новую маску получил. Так, отлично. Если что, ребят, не удивляйтесь, что, что здесь зима начинается. Все потому, что здесь раньше стоял мод на зиму. Куда? Куда? Базука! У-у-у! Давай! Есть! Есть! Я его убил! Правда, с помощью базуки, но я его убил! Все, ребята, я новый вождь! Все, я это все восстановлю, мне пофиг, я, я новый вождь! Все! Так, новый вождь! Опа! Все! Я тебе буду по животу стучать! Только здесь, по-моему, такое ощущение, что никого не осталось! Эй! Где все? Не, ну вы-то понятно, что вы везде будете, но... А где те-то жители? Я же не всех явно убил. А может быть и всех, кстати. Есть, есть, Брако. Видел, видел. Привет. Пацаны, как нормально? Ой, такие танцуют, веселятся прямо. Я новый вождь, типа бац, бац, бац, бац, Да? бэ бэ бэ бэ, -бэ, -бэ. Все, я понял, да. Я... Будете мой язык учить теперь. А чего вы не такуетесь со мной, алё? Чё вы со мной не такуетесь? Ладно, у меня есть армия и целых три человека, поэтому, в принципе, деревня спасена, да, как бы я ее освободил. Не знаю, чем она спасена, наоборот, ее разрушил немножечко. Ну да ладно. В принципе, на этом пора, наверное, заканчивать. серия получилось достаточно небольшой, но мы победили босса. Правда, немножечко нечестно, но как бы базука, как бы решает, да. Так, иди отсюда, иди отсюда. Так есть. Ну что ж, в принципе, наверное, на этом пора закончить, да. Я не знаю, буду ли я здесь что-то делать или нет в этом месте. Но, как бы, есть еще места, да, где эти дикани находятся. Поэтому, если что, я их потом честно убью, да. Не с помощью базуки, а просто с помощью, там, не знаю, оружия, да. Потому что, ну, как-то так, это не очень честно. Просто базука взял, взорвал, и типа он уже половину жизни потратил. Ну, поэтому будут еще битвы, да, будут еще с этим боссом битвы и так далее, да. Поэтому всем спасибо, всем пока, да, здесь уже достаточно темно. Ну, короче, вот, да, надеюсь, вам такой понравилось, да, серия получилось немножечко странной, но как бы новое место, да, новые странности, ладно. Все, всем спасибо, всем пока и удачи. Пока-пока.